Итак, дамы и господа, вторая карта, карта Тускан, пик команды Лили Лайк по ножовщина на котах уже начинается. Составы немножечко изменились, были несколько замен, но об этом мы поговорим уже в ходе матча. Пока что Лили Лайк в одну практически в одну калитку выигрывает по ножовщину, Сомчик успел забрать двух соперников и смена сторон Лили Лайки решают начать в обороне. Составы. Лил Данил, Лил Дамп, Лил задымил, Лил Мами, Лил Килл за команду Лили Лайк И Даг это Сомчик, КЗ, Юх, 21 и пиковый валет Дик пиковый, причем это важно Не просто пиковый, а дик пик. Александр, а этот счет будет прибавляться или обнуляться? Этот счет обнулился и теперь мы опять играем до 16 Как, в общем-то, все по дефолту и должно быть Как тебя зовут и родился? Странно поставлен вопрос, дорогие Друзья ну, Лили Лайк в своем амплуа, в общем-то, начинает пистолетный раунд с выхода на поджим какой-либо позиции. Обычно это, конечно, мидл, но в этот раз решили поджать позицию на котах. и не совсем, так сказать, угадали. Не самым чистым образом поджали. Лил задымил, забрал дикпикового вальта, там 2 в 2, бомба-то на Б. Бомба-то на Б уже бежит со всех ног. И Лил задымил тут такой на перехваточке. Ни хрена, не на перехваточке. Не понял, куда... А, Юх вернулся. Все. Перехваточки отменяются. <coughs> Трейн Марго любит очень играть. Ну вот поэтому а, таймфактор никогда не играли Трейн, потому что им проще было как раз-таки задоджить эту карту, <coughs> чем учиться играть сильную карту соперника. Короче, странный момент, я лично не совсем понял. Дамп погиб, но я не понял, почему бомба до сих пор еще на Б не была поставлена. Вот это действительно для меня вопрос, который будет меня мучить. Ну и вдвоем в два глока открываются под Юсп, который, разумеется, на такой дистанции гораздо более профитным девайсом является, и что позволяет команде Лили лайк like... В общем-то, забирать пистолетку Почему, повторюсь, опять же, почему не было ухода на Б? Но этот уход просился еще после того момента, как вот Юг бежал под малый квадрат Когда его там вообще пошел контрить, Лил задымил По таймингам Лил задымил, хорошо пришел туда Но почему Юг-то передумал вдруг в последний момент бежать на Б и решил вернуться на А? Тут как будто бы, ребят, кто-то одернул, типа, не играйте Б, давайте А сыграем и вот это решение, мне кажется, поставило крест вообще на катке. Лил, Данил, Сомчик, Лил, Килл. Нет, Сомчик, простите, Сомчик киллы не делал, а погиб, к сожалению. Три в три. Удается, опять же, напрягать, но это фирменная черта команды DuckTales. Они, увы и ах, только напрягают. Катки они не выигрывают, они только напрягают своих соперников. Ну, бомбу поставили на точке А, получают ранний бай. Не знаю, почему, конечно, лили лайк позволили, но позволили и позволили. По сути, если они хотят побыстрее дойти до девайсных раундов, то они этого добились. Лил килл, минус 21, и все, как бы лил задымил. Забирает юха, 2-0. Пока все происходит так же, как и происходит. Еще, кстати говоря, дорогие мои друзья, я вам небольшой презентик, так скажем, дам в виде контента. В случае, если команда Лили Лайк like победит в этом матче и станут призерами, золотыми призерами этого турнира... Я проведу небольшое, так сказать, маленькое-маленькое интервьюер. Из меня никакой, но я попытаюсь, так сказать. Я зайду в TeamSpeak к ребятам и немножечко с ним, с ними буквально 5-10 минут пообсуждаем весь турнир. Как он был, как ребята готовились к нему или не готовились. В общем, инсайдерская информация из первых уст. Но... Это будет только в том случае, если они победят. Если они проиграют, то и никакого интерактива, так сказать, не будет. А вы сможете задать какие-нибудь вопросики в чатик. И я непременно эти вопросики задам ребятам. 4 в 4. Диглы, кстати, не стали закупаться. Решили все-таки ранний бай отодвинуть. Хотя даже была поставлена бомба. Им, в общем-то, можно было, но передумали. А, сделав минус до точки Б, Сомчик. Где сомчик -то? А, вот все. Сомчик на постановке бомбы. В торец уже спешит. Лил килл. Затерялись. Затерялись игроки обороны. Лил задымил. Вот вам, пожалуйста. Удается продавить. Но, опять же, это атака. Я вообще не знаю, честно сказать. Я вот видел, что а, Леша Дым... Он здесь вот как-то раз в чатике... Ой, не туда прибавил, извините. Леша Дым как-то раз в чатике написал... Что... Э, ну, типа, не, с Гаймодисом, по-моему, он разговаривал. И говорит, типа, не смеши. А, типа... На Тускане сильная сторона оборона. Ну, может быть, оно с, в современном мире уже так и стало. Но изначально карта-то задумывалась как теровская карта. И... Поэтому, опять же, я буду считать, буду утверждать, что DuckTales сейчас играет в сильной стороне. А Лили Лайк like после выбора... Вернее, после ножевого раунда выбрали себе слабую сторону. Вот, поэтому вторая половина для Лили Лайк, я практически уверен, будет проще, чем это. Но до второй половины еще надо хоть как-то дожить. Лил Дамп ваншотнул Кейзета, а сумеет ли... Понятно. Сумеет ли ваншотнуть еще троих? Конечно же нет. Тут 21 просто с пульки урабатывает визави. И 2-2. Акмаль, приветствую. Хорошего вам вечера и приятного вам просмотра, многоуважаемый вы мой. <свят> Простите, дамы и господа. Вот почему все-таки Тускан считается сильной тт сторона если они появляются в яме? У КТ-подсадки есть близко очень пленты. Смотрите, короче, Рома-Рома. На самом деле, многие вот просто, вот, на мой взгляд, КТ сильнее сторона. И я сейчас этот момент обрисую обязательно. Обязательно обрисую, но... А, такой нюансик, он, короче, очень как бы... Просто не на поверхности находится. Марко Блэк, спасибо за подписку на Ютубе. 2 в 2. Давайте досмотрим этот раунд и поговорим про сторон. Быстро как-то. Быстро досмотрели. Лил Дамп, Лил Данил разменялись, сделали по килу и выиграли. Вот, короче, почему? Оборона логично кажется, потому что проще, да? Ты до Б добегаешь первее. На, до А ты добегаешь первее. А, везде ты добегаешь первее, но... Мы же ведь не будем забывать, что карта даст 2, это карта атаки. И с этим, я думаю, никто вообще во вменяемом разуме спорить не будет. Так вот, там тоже контры везде первее добегают. Вопрос не в скорости добегания и комфортности удержания точки, а во владении картой. И если мы отлетим наверх и посмотрим, то атака владеет большим процентом карты, нежели оборона изначально. То есть если мы возьмем прямую, которую пробежит игрок атаки И прямую, которую пробежит игрок обороны То игрок атаки до контакта с соперником Пробежит Первее Больше, не первее, а больше И поэтому атака владеет большей частью карты Юридически это из-за того, что у теров респа просто больше На самом-то деле Но как есть, поэтому сторона атаки Процентное соотношение по владению карты Там что-то 52, по-моему, процента против 48 вот такая вот штука. Ну что, 2 в 3, дорогие друзья. Сомчик и 21. Против Задемила и мами, и кила. И плюс, кстати, информация о том, что Тускан это карта атаки, актуальна на момент, пока по Counter-Strike 1.6 проводились профессиональные турниры. Как только профессиональная сцена ушла на CSGO, статистики нет. То есть это статистика на 12 год, грубо говоря, актуальна. Уже 11 лет прошло. Может быть, оборона стала сильнее. Большая часть владения ЗТТ, она вообще не нужна. Ну, на самом деле нужна. Перетяжки можно делать э, более различные, так сказать. Ну, они не сильно здесь, конечно, различные, но скорее они могут быть более тихими. 4-2. Кажется, уткам раскида не хватает и выхода сразу... И выхода сразу разбивать. Вот видите как, вот на первой карте уток хайли за то, что они слишком быстро играют. На второй карте уткам говорят, что они слишком медленно играют, надо раскидывать и сразу заходить. Раскидки, безусловно, всегда любой команде помогут выйти, и это уж а по определению. Это факт, конечно. Ора... Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, Лилдамп. Открывашка отличная под малый квадрат, даблкил, минус отлил, задымил, и лил Данил еще один фраг сделал, уже теперь, кстати, второй. 2 5-2. А то, что раскидом не пользуется, это факт. Главное взять мидл и перемычку, и все. Согласен, Моти, согласен. Если вы контролируете мид и перемычку, фактически вы лишаете соперника возможности перетягиваться комфортно. Ну, то есть атака сможет перетягиваться, но через свой спаун, да, то есть вот через эту траекторию, это тратит огромное количество времени по сравнению с перетяжкой через коннектор той самой пере перемычки. Вот. Ну и по результату, конечно же... Оборона в таком случае начинает доминировать. Но мидл тоже можно, в общем-то, и не удержать. Ну, оборона в лице Лили Лайк во всяком... ой ёй ёй ёй Иван Ким! Дабл-килл, ну вот, обострил ситуацию наконец-то. Хоть и размены не на стороне команды DuckTales, но один в два все таки более играбельно, чем один в четыре, как было изначально. А ведь именно так и было. Юх! Сделал два килла, оставшись один в четыре. И нужно для победы сделать еще два. Он отправляется на мидл, где, ну, по всей видимости, будет играть один э, в один с Ригидной. Ну, или же, если умудрится как-то уйти на точку Б, тогда э, встретится с Демилом. И это будет встреча с задымилом, очевидно, да? Да. Минус Лилзадемил, и... Ну, тут Б. Ну, Б. Ну, очевидно, Б. Куда он на Ата захотел идти? Ну, конечно же, Б. Ну, вот видите, о чем я говорю, дорогие друзья, да? То есть, ну, даже на это немножко секунды тратится. Но все-таки. Мид везде, кто берет и играет, по нему на всех картах кто-то выигрывает. Не соглашусь, потому что считаю, что на Инферно мидл уже не настолько важная позиция. Потому что там банально мида 2. Региночка! Попрыгушка, вы моя. Зачем, простите, был принят такой. Мув, mm, вы серьезно надеялись увидеть соперника там и остаться в живых. Это странное решение, ну да ладно. <coughs> Это все-таки, черт возьми, такое себе. Ну, пролетаем. Пролетаем, дорогие друзья, как фанера. Кто-то пролетает, как фанера. Но здесь хотя бы давайте справедливости ради борьбы больше, чем на мираже. Вот на удивление. Здесь DuckTales хоть какие-то зубы показывают. Ну, по крайней мере, 5-3 они уже добились. В целом... В целом уже добились, скорее всего, 6-4. Лил Данил отдался под Кима, э, однако это не помогло ему выиграть, и счет все-таки 6-3. У регины ноги длинные, прыгать любит, видимо. Ну, во всяком случае, прыгнуло то так нормально. Прям четко под прицел соперника подпрыгнуло. Я вот всегда вообще удивляюсь, зачем люди просто так прыжок используют. Ты в прыжке сам никогда не попадешь, в тебя всегда прилетает, когда ты прыгаешь, ты не можешь увернуться, ничего не можешь сделать. И все. Единственное, ты можешь в прыжке нажать на Ctrl, и у тебя, типа, модель станет немножко меньше, потому что она, как бы, визуально присядет. Но вот обожаю, когда снайперы такие в прыжке, хоба, выпрыгивают на мидл, и пока долетают до земли, как правило, долетают уже убитыми. Лил Данил, лил там! Фанти, спасибо за подписку на YouTube. Лил Мами Лил Данил 7-3. Не успеваю даже показать вам толком ничего. Ребята так быстро на котах отдались. Это я про команду DuckTales. Что я пока перещелкал всех игроков обороны и дошел до атакующей стороны. Там уже показывать было некого, к сожалению. Юх тащит команду больше всех. <связывая> Я бы, наверное, сказал, что наравне с 21-м на самом деле. Ну, если мы говорим про Мираж. Но что-то вот на Тускане, да, пока что только Уан Ким что-то пытается делать. А остальные как-то скорее на расслабоне играют. Такое ощущение, что они уже смирились с поражением. Рановато, Лилкил. Лил килл. Дабл оформляет. Остается один против двоих. Нужен еще один дабл и того квадрокилл. Для того, чтобы победить, хотя в лайфбаре чуть меньше половины... Этого в целом может хватить, если, конечно, удачно сойдутся тайминги, и, например, вот мог подрезать сейчас Ванкима, но уже теперь не подрежет, потому что Ван Ким с этой позиции ушел. Ну и перекрестный огонь под прием на точку, и все как бы. Здесь можно, конечно, забрать будет Сомчика, он справа стоит, если кто вдруг не понял. Но минус от Ванкима. Кстати, Сомчик вообще мог, на самом деле, прострелить соперника. Эта стена еще простреливается. Можно было, в общем-то, убивать и бесконтактно. Ну, ладно. Сделали чисто, красиво. 7-4. Да, я тоже заметил, что типа отчаялись уже. Да, ну вот потому что вот Сомчик на второй карте до сих пор еще не может включиться. 1 на 9. Дик пиковый валет на Мираже тоже неплохие ваншоты. Периодически давал. Ну, а сейчас 4 на 11... KZ. Вообще, в принципе, может, и разыгрался еще, потому что пришел только на вторую карту. Ну, тут, в общем... В общем, ХЗ. И вот он, кстати, дикпиковый. С его, ну, не совсем ваншотами, но все-таки с двумя минусами. Лил дамп. Опачки, вот это подрезал. Подрезал дикпиковому вальту немного голову. Ну, пропустил, естественно, одного из оппонентов в точку. Лил задымил. Позицию на меду пытается расчекать. Там есть, кстати, да, вон, видите. Человек, у которого, а, видимо, два скрола на мышке, так сказать, да. Потому что он не боится его сломать. Всеми этими прокручиваниями. Ну, все, КЗ забрал а, тиммейта Лил задымила. И Лёша вынужден уже уходить. А, сейвить АВП, потому что один в два здесь, ну, скорее всего, не выбьешь. Можно попытаться, да, сидеть. А, только хотел сказать, блин, можно посидеть на банане, попытаться что-то там сыграть на отстрел. И все таки а Ван Кима, кстати, отстреливает Смотри, неплохо очень чувствует Не пошел на точку Б, потому что здесь уже КЗ А вот это, кстати, риск Смотри, префами Префами пытался запугать, дорогие друзья Ну, 7-5 Видите, Тускан уже получается более профитным Но это только с одной стороны, конечно, профитным Для команды DuckTales С другой стороны Профита пока маловато Садек, здорово, Лили лайк вперед к победе. Привет, экстремал, все будет как будет. Может быть и они к победе придут, но ну, по крайней мере они 1-0 ведут. Чувствуют они себя, я думаю, с таким счетом комфортно. А команде DuckTales еще предстоит запотеть для того, чтобы победить. Вот в чем дело. Колесо не крутится на сердце. Ну я условно. Ну дакается, хорошо. Ну просто если я скажу дак дакается. То есть, ну, меньше людей поймут, чем если я скажу, что он крутит колесо. Понятное дело, что он на контрол это делает, учитывая все-таки выключенный скролл на самом непосредственной серваке. Ну, лил задымил, видимо, опять сейв. Или не сейвимся дважды. Не сейвимся дважды. Ну, 7-6. Профит побольше. Атаковать в пятером на точку, где меньше игроков проще. Не брать нюк. Ну, нюк вообще это страна, где атака... Я не знаю, вот можно две карты взять так вот. Нюк и трейн, наверное, на мой взгляд. Где в атаке играть прям очень тяжело. Но даже на нюке, в принципе, это более явно выражено. На трейне в атаке играть покомфортнее, я считаю. Но это две такие карты, вот из общего мапула, где в атаке иногда просто появляешься с такой респой, что стоишь на респе и думаешь, и куда идти с этой респой, что делать? Вот самая дальняя респа на нюке, например, за атаку. Ну, можно там через улицу играть. Можно что угодно играть. Но ты куда не придешь, ты уже все тайминги в мире потерял. Лилдамп минус Сомчик. Продолжают Сомчику мешать а, включаться в игру. 21-й со снайперской винтовки собирает Лилдампа. Контакты на миду. килл от Ванкима, Кима. Лилмами и Лилкил остаются в паре. У Рингиной вообще что-то никуда не летит. И Лил Лилкил один в четыре. Дак, урдак, узбекский... А, да, серьезно, урдак по-узбекски по утка? Это да. Ну, то, что дак, это по-английски утка, -то, это понятно. Тут уж, я думаю, объяснять даже не стоит. Даблдак, да, именно так. Именно он, тот самый дубледук. самый непонятный респы трейн. Кз, вообще, как они падают. Ну... Но... Ну, кстати, да, справедливости ради, на тренере спаки тоже очень интересные. Но, по мне, чуть более очевидные, чем на нюке. Но это, опять же, дело вкуса и дело заучивания. Не успевают реагировать игроки обороны вообще ни на один выпад своих визави. Лил Данил и Лил Мами остаются вдвоем против практически нетронутой пятерки соперников. Ну, и при этом еще и выход на Б. Лил Мами в травке до сих пор еще ковыряется. Типа, совсем не очевидно, что это Б, Да. Типа, мы по-прежнему будем ждать выход на А. И все. И, конечно же, вообще без единого фрага Лили Лайк отдают последний раунд первой половины. И по итогу первую половину выигрывают ребята из команды Доктейлз. Парадокс. Парадокс, дамы и господа. Ну, мы получаем ситуацию, в которой вроде как, типа, нюк возможен. Возможен. Но, опять же, будет он или не будет, это вопрос уже другой. Если по факту лилы стреляют очень жестко, есть игроки, которые просто пересиливают. Старые уже реакции не хватает. Да, газелист, я согласен. Тут, конечно, во многом именно стрельба, конечно же, решает. Все-таки это шутан. Пусть он и командный, и тут и стратегии важны, раскидки, экономика и так далее. Но если ты не умеешь стрелять, если вот ваша команда очень сильная в стратегии, а ваши соперники очень сильные стрелки... То, скорее всего, вы одной стратегии то не вывезете Ну, давайте смотреть Залили лайками в атаке Посмотрим, может быть, в атаке будет что-то повкуснее В любом случае, на коты сейчас прилетела Просто термоядерная хаешка 21-й теряет голову после выстрела Лилдампа, Сомчика Юг по минусу По килу и задымилу 3-4, в где атака Еще и очень сильно по хп просела Прям, ну, очень сильно Кейзет и юг по фрагу. Все. Потеря пистолетки. И счет у нас становится, дорогие мои друзья. 9-7. DuckTales берут матчпоинт и врываются вперед. This is, map is for DuckTales. Maybe, maybe. Maybe. <coughs> maybe. <coughs> maybe. <coughs> uh, утки собрались, как будто услышали, что в них не верят, и решили доказать обратное. Да, я думаю, на самом деле, честно вот мне так кажется, скорее, это просто небольшие изменения в составе команды DuckTail. Э, не DuckTail, спросить, а Лили Лайк повлияли на происходящее. Ну, это, опять же, такое себе. Ну, дробовику у 21 как бы, конечно, мое почтение. Но, по-моему, абсолютно не против той команды, которой надо. Ой, как бы за этот дробовик потом плакать бы не пришлось, честно сказать. Ну, конечно, давайте так вот по честноку, да. Ну, Регина в этом матче вообще не блещет. Вот на первой карте была девушка в составе команды Лили Лайк. Это Виола. На второй карте Регина. Но вот Регина по сравнению с Виолой почему-то сегодня выглядит гораздо слабее. Задымил. Смог. Появился. А толку, что появился, я прям вот даже и не могу нарисовать <смех> Не могу нарисовать эту картину маслом Какая разница, что есть смог или нет Он тут у нас в чате кичился, что он там сейчас пойдет на второй карте разваливать Что-то пока не вижу Пока не вижу но DuckTales молодцы. В любом случае, там неважно, важно, проблема у Лили Лайк с составами или нет. Кого это вообще волнует? Главное, что DuckTales свои раунды, которые они могут забрать, они их забирают. Они этим пользуются. И за это им уже э, респект. У Регины подруга Зена. Э, знаю. Знаю. Комментировал много женских турниров. Много матчей. Женских комментировал. Всех этих девочек помню. А счет у нас 11-7. Дело не в том, что какая команда у дробовика больше урона стоит 1700 Вай, да да дробовик абсолютно бессмысленный девайс И вот тут уж вообще никто мне не убедит в обратном Абсолютно бесполезный кусок дерьма Вот не обессудьте, дорогие друзья, если кто-то любит очень дробовики Взять поржать можно Ну, реализовать его, ну, очень нужна вариативная позиция Ну, типа зигзаг Ладно, еще может быть ну, я видел иногда людей, которые с дробовиком длину пушат на, на Дасте втором. Ну, куда? Какой? Зачем? Вообще откуда ты взялся со своим дробовиком на длине? Вот такие вопросы. А глобально против нормальной команды да никогда ты не реализуешь дробовик с любой вообще позиции. Никогда. Лил дамп, минус КЗ размен тут же от 21-го не позволяют. Вот видите, сейчас DuckTales играют грамотный КС. Они просто сразу дают размены и не позволяют закрепляться в каком-либо преимуществе. Любые, абсолютно любые моменты контрятся вот по максимуму. Дикпиковый валет один против двоих. Но для него, в принципе, перестрелка с двумя соперниками не столь критична. На мой взгляд. Ну, на мой опять же. Лил Мами, Регина и Lil Kill. Ну, хотел я сказать, здесь самое главное забрать Lil Kill'а. Потому что все-таки у Регины явно не очень идет игра, как бы во второй половине она до сих пор еще никого не убила. Кстати, Лил задымил, тоже никого не убил. Вот называется Пришли товарищи играть с с чем? Вернее, не с чем, а куда? На вторую половину называется, пришли играть. Получили просто лещей. <removed> И, к сожалению, не идет, да, не идет катка. Простите, дорогие друзья. Ну что ж, девайсный раунд, обоюдный девайс, это всегда приятно смотреть. Кейзет, это минус, кстати, на точке Б, и это пятый труп, пятый труп, простите меня, в активе лил Демила. Минус от Юха по Данилу. Ну я вам, дорогие друзья, так скажу, DuckTales просто обязаны, короче, забирать э, карту Тускан. И, может, даже и вообще матч, я не знаю. Но игра прям просто бредовейшая, фиговейшая, и... Ну плохо Лили Лайк играет, короче, Тускан, плохо. Не так ее, вернее, играют победители. Вот так я скажу. <internet> минус от 21-го палил Дампу. И еще один минус от 21-го полил маме. 12-8. Такое ощущение, что Лили переголе... перегорели. Да нет, сто процентов еще раз говорю, сто процентов проблема с составом. Ну, потому что, как бы, Виола хоть какие-то фраги давала. Регина только первой сейчас успела сделать. Ну... Как бы, игрок не, не играет. В общем, смог. Ну, что это вообще? 0 на 5. Серьезно, как бы, его, считай, и нет, короче. Томчик, минус лил килл, наконец-то смог, хотя смог, э, наконец-то смог, смог сделать хотя бы первый минус, лил Данил, гибель в коннекторе, ну и, в общем-то, это тринадцатый раунд для коллектива DuckTales, печальная и тоскливая карта Тускан от команды Лайк, ну а у нас получается, что, в общем-то, происходит размен пиками но я вам так скажу, дорогие друзья, которые в чате топят за то, что будет нюк, и там, типа, утки смогут дать камбэк До 500% что нет Вот если вы думаете, что DuckTales сумеют выиграть нюк, ну я вас, наверное, расстрою Я не думаю, что они сумеют Даже я просто даже об этом не рассматриваю Но 2-1 в любом случае лучше, чем 2-0 С этим уже можно будет поздравить Однозначно Хотя, опять же, конечно, если лили Lil лайк like поставят Всех своих игроков, которые максимально сегодня не убивают То они еще и даже нюк умудрятся, э умудрятся проиграть Лил Дамп Минус дикпиковый Какие-то два минуса еле-еле в натяжку все-таки вылетают Нюк возможен, а я не исключаю, что нюк возможен С такой игрой, если бы не было бы замен у Лили Лайка и у Дактейлз. Я думаю, нюк вообще бы даже под вопросом не стоял. Но учитывая, что немножко поменялись люди, то все-таки да. Это сильно поменяло расстановку сил, так сказать. В сторону команды Дактейлз причем. Ван Ким, сейф и 13-9. Садык, приветствую. Пока у нас на сейф уходит Ван Ким, быстренько почитаем... Чатик, было ли тут что-то полезное? Так, хотят шоу сделать, понимают, все равно закроют и сейчас рофлят. Ну, я бы не сказал, кстати, вот справедливости ради, что там прям рофлят. Потому что, если объективно сейчас смотреть на команду Лили Лайка, like, они просто не перестреливают. Ну, просто если задымил такой выбегает в упор, ничего никуда не попадает. Какой здесь рофл? Они играют там, ну, типа, с, с, не с пистолетами, не с дробовиками, да. Они играют с калашами, с эмками, с галилами. И просто с них не убивают. Поэтому я думаю, это просто вот не пошла игра на тускане, и все, и не надо ничего придумывать. Авику задымило. Посмотрим, как смог сумеет реализовать свой любимый девайс. И сумеет ли вообще... Экономически от команды DuckTales поджим котов, Сомчик и Юх по минусу, Юх и КЗ отдыхают, вот видите, вот, ну, смог на авике выглядит куда более интересно, чем на любом другом девайсе, да, хотя бы с авика какие-то килы удается делать. Ну и у нас пара игроков обороны находится в сайде э, Вернее, простите, только один находится в сайде Сомчик и 21-й обороняли эту точку Ни один из них не сумел сделать минус Мы получили 13-10 Как бы сейчас, э, вот так вот, не шутя, что называется Не увидеть камбэк от Лили Лайк, like, да? Было бы вообще эпик фейл, мне кажется но тогда спорим, что если сейчас Лили Лайк выиграют, смог придет в чат и будет говорить, что они специально, короче, отдали 13 раундов или сколько они там отдали. Просто для того, чтобы обиднее было команде Дактейлс проиграть. Спорим? Я практически в этом уверен, дорогие друзья, что так и будет. Ну, кто-нибудь точно так скажет. Лил Данил. Минус дикпиковый два лет. два лет. И проход на БМ. Ну, там 21-й немножко как бы отстреливается с Меда, забирает Смока. Ну, собственно, снайперская винтовка, получается, вываливается как-то, да 21-й, э, ой, ну перестрелка сразу слишком широкие страйфы Открывшись аж почти под троих соперников Увы, быстро очень погибает Кейзет и юг А здесь, наверное, надо сейвить справедливости ради Ну, я вот так думаю, во всяком случае Потому что только что был экономический Там экономики вообще нет ну и да, Лил Килл с Лил Данилом такое, конечно, не отдают. 13-11. Это Лили Лайк, like, это команда, которая жестко играет в обороне. Но она же виртуозно и дерзко всегда играла в атаке. Вот то, что да, атака у Лили Лайк like всегда была более сильной стороной, это факт. Да, в обороне они играют железобетонно, еще и агрессивно. Но... Есть слабые места в атаке Обычно они играют куда более уверенно Нежели в обороне Но как вы сейчас видите на тускане Исключения бывают У исключения из всех правил бывают В общем-то, практически всегда Очередной экономический от команды DuckTales И здесь снова раунд начинается С раздалбливания позиции На точке А, задымил килл по минусу Ну вы сами вот видели, как сейчас килл, да? Как пострелять? Что, тут как-то с трудом у ребят что-то слетает прям такое ощущение, что они устали, что ли, я не знаю Может они перед этим финалом Еще 50 карт успели сыграть Типа для разминки Но как-то слишком жестко 13-12, дорогие мои друзья. Лили Лайк -like, постепенно и очень упорно догоняют команду DuckTales, как будто бы действительно специально отдав им перед этим раунды. Если утки отдают 13-й, то это все ГГ. Но это не совсем еще будет ГГ, давайте так скажем, да? Тут, в общем-то, глобально есть еще очень неплохие шансы на... 15-15 Есть очень хорошие шансы не отдать 13-й Например, да, потому что сейчас обоюдный девайсный. Так что будем смотреть Вот минус от Сомчика Это чертовски круто И минус от дикпикового вольта. Ну потому что опять же, видите, Лили Лайк сбавляют Темп, пытаются играть медленно И получается шляпа полная, короче Не работает против Дактейлс а какие-то вот мед... Ну что? Что такое? Что случилось, Лилкил? 21-го забрал, Сомчик разменял. 2 в 3, атака в меньшинстве. И опять же, вот эти какие-то посиделки, которые не работают против Дактейлс от слова совсем. Вот все раунды более-менее медленные. Прям... Ну, просто просто в никуда уходят. Кейзет минус Данил. лил дамп забирает Сомчика, следом бреет Кейзета. один на один с Дикпиковым, но здесь я уж... При всем уважении ставочку сделаю на дикпикового. Такое, ну если бы он сейчас это отдал... Не знаю, я бы, наверное, консоль, кьютап и все. И хватит нам на сегодня трансляции. Потому что, ну, такое нельзя отдавать было. 100 против 50 с изумительнейшей позицией. Но правильно было сделано, на мой взгляд, что он шел, а не ждал действий соперника. Потому что если бы он сидел и ждал, когда... Оппонент вышел бы из сайда То вот тут уже соперник выходил бы готовый к перестрелке А здесь как бы эффект неожиданности Так сказать, получился Так что здорово Еще раундов 5 назад я говорил, что лайки Не отдадут так просто победу, тем более Играя в атаке, это Тускан, даже не Трейн Нюк Но Однако, на мой взгляд, все-таки атака у Лили Лайк На Тускане, что-то в этот раз получилось Убер слабый Ну вот, убер слабый Хаешка под дикпикового Вольта. И сразу минус он. Соответственно, давление на точку Б сейчас, по всей видимости, будет возрастать. А кто эту точку Б будет оборонять? Ну, по всей видимости, КЗ должен был ее оборонять. это правда, уже убили. Сомчик с 21-м уже на ноге готов в общем-то, выбивать. А тут уже уместно была бы и перетяжка, кстати. Пять красных помидорок уже вовсю там штурмуют точку А. Ну, как бы я же говорю, перетяжки всегда замечательные. Вот почему атака. Сильна на этой карте Потому что перетяжки Да вы можете добежать до Б и через несколько секунд Уже ставить бомбу на точке А Вот и все Главное просто уметь пользоваться Преимуществами, которые и есть Ведь они есть, но ими не всегда пользуются Ну 4 в 2 Не будет выбивания, естественно это будет сейв Сомчика выбивают, еще и даже не все удастся засейвить Но 21 может быть найдут причем, да, я, Рома, согласен. Очень жесткая перетяжка. Они уже практически на Б были. Как просто взяли и убежали. Ну, короче, 21-му засейвить девайс не получается. Я так понимаю, сейчас будет экономический. То есть это шанс получить счет 14-14. Причем очень неплохой шанс. И при 14-14 обоюдный девайсный раунд. И если DuckTales дадут 15-й, то у них опять не останется экономики. Нормально вылетает пятый игрок. Просто... Изи ГГВП, забирай катку, не хочу До свидания, говорит дикпиковый валет Я в это играть не намерен Лилкилл минус 21, КЗ, Юх и Сомчик остаются вдвоем Втроем, простите, перечисляю троих и говорю, остаются вдвоем Проходка на Б, ну и спасибо большое, Диль Бег за подписку на YouTube Сомчик 1, 100 хп, Дигл. Ну, конечно, отдача раунда тут без вопросов. И дикпиковый валет успевает вернуться. Ну, тут, конечно, молоток он так нормально своих пацанов кинул, да, как говорится. А зачем мне этот ваш экономический? Чего я его буду играть? Все равно меня на нем убьют. И просто взял, ливнул, короче. Ну, хорошо, хотя бы вернулся, это радует. Но тут... Ай, вот настолько сильно экономика просела... О мой бог, дорогие друзья! Там, короче, нет дефюз-китов ни у кого. Скорее всего, отчасти даже и арморов нет. Поэтому сейчас будет при любых раскладах вещей два форса. Сто процентов, потому что, ну, я не, не уверен, это ненормальные баи. Это простые форсы. Лиза Демил минус пиковый валет. Два и мас в составе команды Доктейлс пытаются продолжить борьбу. Против пятерки оппонентов Лиза Демил забирает Сомчика. Кей, и Юг. Но вот тут уже точно надо думать о сейве. Какие нафиг ретейки. Спасайте последние деньги, которые у вас остались. Но что-то Юг, по-моему, очень и очень не хочет. Очень и очень не хочет. А, да там сейвить нечего. Пардон, дорогие друзья, сейвить нечего. Все, дамы и господа, 15-14, матчпоинт, улили лайк. Теперь уже DuckTales в основное время выиграть, как вы можете заметить, не могут. Только если через овертаймы. Но для того, чтобы овертаймы взять, нужно сейчас взять еще один форсбай. Круто? Согласитесь, очень круто, да? иди в мки ну и такое берется и еще хуже раунды забираются справедливости ради не будем хоронить раньше времени дактейлс но лили лайк лил данил даблкил минус от юха три в четыре ситуация лил дамп который подписался а, -а, -а, -а, а, -а ты смотри они ники какие поставили талант месть за медитатор месть за банан месть за работяк Охренеть! Вот это да! <смех> вот это просто развал схождения. Кейзет! Один на один с Лил Данилом. И Лил Данил ставит точку в этом финале, дорогие друзья. Это 16-14. И это ГГ-2-0 по картам. Дамы и господа, Лили Лайк становится победителями в этом. Просто улетном противостоянии, но то, что сейчас было от команды DuckTales, как же эпично они все это дело разыгрывали, насколько мощно они проигрывали. Ну, в смысле, проиграли не в плане от поражения, а проиграли, в смысле, играли карту своего соперника. Да они, черт возьми, свой собственный пик сыграли гораздо хуже, чем сейчас пик, который выбирал оппонент. Я, конечно, понимаю, там может быть и специальная отдача раундов. По барабану, что там вообще в целом было. Но что есть, то есть. Победа все-таки за командой Лили Лайка. Они забирают первое место и главный приз в 10 тысяч рублей. Ну и, конечно же, DuckTales становятся вторыми, забирают 6 тысяч рублей, с чем я, разумеется, обе команды и поздравляю!